Золотой дождь, новинки, тренды 2022 года, кроссбоди, светло-рыжий цвет, отделке с горчицей, вот такой вот бегунок, донышко, на задней стенке карман на молнии, удобный широкий вход. Внутри, смотрите, как все удобно, как всегда, эстетично. Хороший шелковый подклад. Одно отделение, второе. Среднее отделение застегивается на молнию. Внутри этого отделения на задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка небольшие. Длинный регулируемый ремень. На надежных карабинах, который фиксируется вот здесь на полукольцах по бокам. Цена этой сумки 200. Есть еще одна модель выполнена в этих же материалах. Классическая модель, мягкая. Кстати, кроссбоди тоже мягкая модель. На задней стенке плетенка горчица, на передней стенке плетенка горчица. Кармашек на молнии, вот такое донышко на ножках, на передней стенке кармашки полноценно входит вот такой вот ладонь. Дополнительно есть кошелечек для мелочи, либо для мелочи проездного, который отдельно можно снять и прицепить либо вовнутрь, либо на карабин. Или можно прям вот так отдельно носить, взяв руку. Три входа отдельных, полноценных. Все отделения на молнии. Внутри. Красивый ремень. Девчонки, смотрите, какой шикарный ремень. Он сделает ваш образ более моложавым. Правда, вот, динамичным. Насколько важно, когда в аксессуарах есть вот такие мелочи ваш образ делает более динамичным более моложавым и стильным смотрите какие красивые карабины как красивые надежные стежка с перфорацией смотрите. это все выполнено вручную заготовочки девочки делают очень стараются для вас Смотрите, как они работают. Они с любовью выполняют каждую деталь. наших сумочка, чтобы мы с вами ходили. Красивый, каждый день, чтобы чувствовали эту любовь. Плотный шелковый подклад. Два кармашка на передней стенке. Шуршать не буду, наполнитель вынимать. И на задней стенке кармашек на молнии. Цена этой сумочки... 2400 рублей. А ты готов к песне? Если нет, звоните. Мой номер телефона 8904-436-0956. Помогу с выбором. Быть стильней, моложе, динамичней. Здоровья вам и вашей семье. Парсомчатый эксперт.